Всем привет! С вами Дакан И мы будем играть в лоу Priority из-за того, что я стоял на фонтане вот так вот ходил, ходил, ходил, лечил башни, лала -ла, И мне прописали, что.. Что вы покинули игру. Я думаю, что такое? Я не знал, он уже, оказывается, получать опыт. ты соо, какого хрена нет секунд, вот там так так думаем а если вот так закупить <плес> то, может отстоим Филя. возможно а вот, да, отстоит, типа лич а идет вниз я филиппа киркорова ворот. да вы что не знаю зачем я прокачал стан но я его выбрал рандомно поэтому берем сапог потому что мы идем на харду соло так бы я купил знаете что нет лишь к тебе идет таро то то то то то то будем играть по фану против нас отыграет путь Почему он не мог дать вард просто тупо Леорику, чтобы он там сам фаст. Потому что. Удобно? Потому что я самостоятельный человек, меня нахуй, чужая помощь не нужна. Тракса. Херота. А мы проиграли. Смотрите, этот меня застанет. Да тут тракса, фрифарм. качаем эту херату. Вон у меня уже пол хп осталось. Тысяч. Я чуть не сдох. Не правда ли? Я выпиваю херату. Ну просто траксим я могу кинуть сам на третьем уровне. Да что, вот как это? Вот невозможно. Даю сам, у нее даже нет танга ни одного. Как это? Сколько урона нанесет? Тридческий урон 30, 100, 160 урона. Главное успеть среагировать. Вот как? Я не могу добить меня на крипа. О, второй крип! Там тупая лошара Фу, подошла с Ну пока похилимся, вот так Ладно, берем танго Идем отсюда, нахер Нахер 160 урона смотрите нанесу No solo hard, это херота Прокачаем знаете чё? Инвокер, полегче. Сейчас нам предстоит эти силы. И... Сколько там? Грибмага... -та -та -та. О! Чё? Инвокер, дай сам страйк в траксу. Пожалуйста. отлично. Три клепа только заформированы. Ба. Четвертый чё-то... гриб! Чмо, что с линией? Качаем пятый! Качаем... Инвокер! Задрал! Так. Попытаемся забрать эту... Тупую дуру! Один! О, -о, О, Я забрал траксу! Траксу, траксу, блядь. Себе... я забрал траксу, хотя потратил 280 нано. Ну что, теперь могу поформить. Кричаем улицами Ну кризис, конечно, не вовремя. Мы же было пораньше. Та-та-та-та-та-та. <плодисмент> ну вы что? Сс крутой, конечно. Вот меня, да? ко мне сейчас тпшнулись и рачки ну, хоть немного подпушил 131 а у нашей 135 видали видали 146 что я иду короче к ним иду к ним Давай, инвокер, пуш. Ч, инвокер, пятый уровень? Я 6-й, почти 7. Алкай. Okay. 8, 59. Пожалуйста, пожалуйста. О-о-о! Инвокер ты задрал, знаешь как? Три, три раза уже слился. 140 плюс 160 300. Эй, эй, лошара! Эй, лошара! Будьте на хосте к вам сейчас придет, уже бежит, но <связываю> <И сдаю. связываю> видим, видим, видим. Если он меня убьет, то ничего страшного. У меня есть ульта. Я иду, короче, к вам Всё. на ганг. Да, вовремя, Всё. А-за-за. -за. Ну, инвок. Ой, инвок, зимляй его, да. Я ща приду. Крепа. Всё, я готов, пошли, пошли убиваем. Где путь И дали, как я убил? Дай как нужно добивать мастер Просто проток делают Только проток делают Ну а кто у нас кэри? Кто? Кто? Ну ладно Дум леет, да, согласен. Мидас даже не несет. Дум, что ты не несешь, Мидас? Ну, не так Взяла бы. Ой, ой, ой! Это инвок. Фигню сделай. У меня ульта даже все равно что. Да как они задрали? <звук> ну, хоть <звук> Капать своими тычками спушим лайм так и подумал почему-то шок и почему-то не отхилился вот что такое О, это что за видели видели этот баг какая-то фигня пролетела мы еще ни одной башни не спушили нам уже две 400 голдуи Давайте пятером пойдем Иду. Меня путь шукает О, Омник вообще спас Зачетно Видели Омник вообще? На лоу хп, на таких лоу хп Вот, зачетно Чё это? Вот что это уже, второй раз, да? Копия! Копия моя! Ну, хоть мы поджасы, да? Пойдем под пушем, что ли. Этой копией мы пойдем вот так. Давайте залетаем на траксу. Нет, я не успею. Инвок, это все, что ты сделал, да, а? инвок это торнадо, там, не? Всякую там. Был бы я настоящий, могли бы забрать. Окей, okay, okay, давайте залетаем. Если чего, у Омника есть ульта. Давайте, давайте, Окей, давайте. Отлично, по Это просто отлично. Не хватает на ульту мамы, если что. Ура! <связать> не успел, твою... я не успел армлет изнуть. Ой, как жестоко. Что собрать? Дизоль? От кого то дизоль? Да от всех. Ну конечно жалко, что это лау приоритет. Можно в принципе это собрать. Вообще... Давайте. Ой, хана тебе. Помоги! А что, делает, а? ну, шатга, <свят> Инвок кто мог подойти, там всякую фигню дызнуть. Конечно, 6-11. Ладно, а давайте дызнуть. Он для, для... для твичек. Мне пофиг, на блин. Дальше, убегать там, не убегать, там не человек, знаю. Давайте пятером по пойдем и снесем. О, ты купил ласты, красава. Пойду, парни, пойдем пофармим лес, конечно, это да. Это обязательно. Сразу говорю, это обязательно, да. Для меня. А для вас нет. Я могу фармить... Обязательно. Через меда но уже как-то не хочешь Да сейчас я приду Если бы сейчас вылетел клип я просто был просто был в шоке Ну вон там типа Тракса давайте Давай, я жду тебя. Погоди, погоди, погоди. Не вот что это? Дорик Блин, уже было. Сало на мне, сало. Ой, не. Ну, инвок красава, про. Ой, почти. Инвок просто донная, согласен. Пуш как-то хуками не... Давайте, я надеюсь, мы добьем. Нет, долбоёб, ты знаешь, что ж ты так разлагаешь команду, блядь? Что? О, хуй, пчело. Ты команду разлагаешь тем самым, дебил, блядь. Чем? Хуе, блядь, что? тем, что Я ты сам... говоришь, сам... дно, хуедно, блядь. Таралала. Ну... Понимаешь ну, ну, или ну, нет, блядь, уёбок малолетний ты, нахуй. Ну, инвокер, да но. Я Пойдём низ снесём теперь. Они несли теперь мы несем. Что если собрать батлфьюри нашему пешку Я Никогда не собирал. Фарм, я думаю. Сима Жорик на Сторон. сторону. Если меня не будут то... мы камере Дизолем я буду много наносить урона твою мать. Загинайте, загинайте, загинайте. Инвокер, загинай. Инвокер. Инвокер, загинай. О. Ясно. Окей, давайте, подождите. А, у него в ботлях остался. Ты куда? Ну-ну-ну. Давай, дасты. Ну и пофиг вообще. Давайте несем низ быстрей. Парни, отлично, да, так. Они башню но если хотите вы быстро уходить из замесов и быстро вмешиваться в них, вы можете, конечно, купить дагер, но я не хочу собирать, так как у меня пошел фарм хорошо, мы не забивали, поэтому я собираю сразу визу буду... урона. Думаю, что... Б... я... кто от всех поможет, я думаю. Отлично, теперь я не боюсь никого, у меня есть ульта, ну почему не крит вылетел, блин, понятно, а, Отходим. ну я как бы эту пачку хотел забрать и все, ну он сам увидел, что я отхожу, в принципе можно луну забрать, я возьму руну, да, спасибо. Пошли, я не знаю, он по топу пропушен. У Клинкса почти арчит, плохо. Не добивай, не добивай. Просто пуш быстрее бы шел. Ладно, идем по топу. Не... Пошли топ. Ладно, да. да. Ногер, он у нас просто не Он читает себя главным. Почти, И почти, одного крипа. Уйти. Ладно, даже меньше. Ой, Думчик. Ульту вешай, давай, давай. Быстро, быстро. ч то я стоял, смотрел. Всё, всё, всё. Ну так, вот и куда вы все бежали, я вообще не знаю. Ой, ульта, лич. Не да. делай инвокер, как я тебе типа, помог. Чтоб ты попал своим санстрайком. Нормально, форстаф, я не знаю, что ну, на него. Куда, куда, куда? Может быть пойдем на Рашана или что? Или мы не заберем? Ну, ну, давай я там все Сейчас ко мне давай прилетит. Ах, до да куры далеко еще. Да заберем мы! Ой, этот петух! Сука. Стой, да инвокер, чё ты нас палишь? Я не понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сейчас подхилю ещё. Отлично, плюс... 200 голды, да, да, 200 голды. Сейчас будет дизоль. Ща, я на дизоль наформлю. А зачем прожить дизоль, я не понял. Сделали поднову и писали, кто прожал глиф. Но это укрепить строение, я думаю, вы знаете. Вообще немножко. Лично. О, несколько. Пик. Еще хотя бы клип. Здесь есть клип, пожалуйста. Ну, О да. Бессмертный... Сейчас. куру мне надо, точнее, у меня дезинсектор. Покупаем башер. А я иду. Все, все, все, все, О, -о, О, отлично! Пушим. Тогда у них минус 2. Давайте пушим. Прямо Положите, мне товар бьет. О, пуш про дальше. Отлично. Не, не знаю, собрать башню. Хотя лучше Хотя лучше соберу. Топ, давайте, да? Да-да-да, топ. Тут Клинск, короче, бегает. Он меня палит. Ну, я гем потом куплю, после Агонимчика, и я думаю, он уже не побегает. Перехватим крипов, нет, не успеем. Успели. Отлично, арм идет. Крипа. Все тут? Нормально, 6 килов зато. 3 асиста, одна смерть. Было бы это рейтинговая игра, прикольно было бы. Копии пошли. Шакрипы придут. Пушь, пушь, пушь, пушь, пушь. Я вижу. Вот и настоящее. Ой-ой-ой, тут сколько. Давай, кинь на меня репл. Второй скилл. Лич получает на это норма. Отлично. А где все? Умерли? Ой, дум, да, беги сюда. Давай. Он фармит. Фармируем гиперстон, потом только башер. Потому что у нас будет большая скорость атаки. А башер ты. Отлично. Ульта нас спасает. Может, все даже оедет. Курочку отправим в лавку. У него есть Владимир. Владомир точнее. У меня есть. У меня а, есть. Ну вы поняли, что у меня есть. У меня есть пассивка. На вампиризм. Смотрите, какая сейчас скорость атаки. На цел 9 десятых. Ой, ой, ой, ой, ой, не увидел. Ой, ой, ой. Можно попробовать на развороте? У тебя же это, АЕГи есть? Давай, давай, давай, я тебя жду. Давай. У тебя нет АЕГи просто, давай на пудже. У меня АЕГи нету. Твою мать, форстафнулся. Сейчас Фейзы еще езнется, трифт. Да, я поезжу. Моя аура просто так там дана. Да. Но к нам луна повернулась и прибор остальный, так что быстро его забираем и уходим. О, сколько моя тычка нанесла. Я просто в шоке. Пол хп. Почти пол хп, моя тычка ему снесла. Это просто-просто что-то нечто. На 90, а держится 30. Я бы скажу, побегал. Пошли вон бот пропушу. Пошли. Блин, а Егис пропал, даже не заметил. Ч, когда я умер там? Что у меня Егис пропал. Вообще пофиг. Ну а сейчас пропушим и будет тебе 300 игроков. Опа, тут вот этот боник. Да, да, да, да, да, да, да. Копии. Я не знаю, я не видел. А вот у меня. Ходим, сейчас. Хоть ты рефейл. Выбирай. Чё? Он её уже собрался по Дум? Ну я так. Отходим там, подхилимся. Всё. Проща. Сейчас в одно время и отхилимся. Мне пофиг, что он собирает Керасу. Кто быстрее нафармить, тот и прав. Он прав. Он быстрей. Говно. Мне пофиг, я, правда. я все равно с ним не хожу почти. Ладно, собираюсь. Супер Это лич. Возьми кру. Вон кура, ну что-то не думал, ты ее мог слить. Близко ларды стоят. Нормально. Зато есть они. Ну не пофиг. Офигушки ему. А, это копии. Давайте. Ну, что мы стоим-то? Не хочу пушить полхопометы. Ну личок, ладно, пофиг, куша, куша. Ну давайте, барачки. Ну что, дом. Давай, броню мне дай лич. Как стиль и а Сейчас будет две 950, я... 950. О! О! Пошлите на фонтан, это, я куплю башер. Какой фонтан ты издеваешь? Давай хотя бы топку распушим. -то все, да все, я просто это, нужно было мне, как называется, поддержка. Пошли. Пошли. Ой-ой. Ааа. Ааа. Ааа. Ааа. Ааа. Ааа доской. Давайте потом. новый фонтан. И давайте да, Ой, ну почти да Всем спасибо за игру. И вам тоже, дорогие зрители, спасибо. Ставим лайки, подписываемся на канал. Эх, ну вот, если вы собираетесь играть тимы, то я думаю, вы, конечно же, затащите. Хотя я играл обычно обычном пабе, у меня получилось, что 14-1. Когда инвокер видел Пуджана на миде. Вот такие пироги. Всем пока.